И всем привет, с вами Макс Риск. Сегодня мы продолжаем эту да, игрушку играть. Так, да, кстати, ну то, то есть еще гайды рассказывать. Ну, я вроде бы не все гайды рассказал, но есть еще пару гайдов. Говорят мне в комментариях что неправильное название ты выговорил. Возможно оно называется по-другому. Очень интересно, вот как оно называется? Столкновение Легионов. Clash of Legends вроде бы так напишите как же так как же называется тут вы можете смотреть прямые трансляции битвы других игроков во время реальной жизни или повторение лучших поединков развлекайте и учитесь на чужих опытах в клэш тв команда так наш команда Это у нас игра команда Игра, игра игра так, берем это персонажа, у нас вроде бы, о, какой мощный анимационный третий. Он берет чашечку, а эту бою Или чинит. А, чинит. охо, Такая анимация. Что-то считается. Туман, видно. Даже сундук считается с магазином. И танк с э, этим туманом. Даже крышка к танку. Вау. А то тоже так, кстати. И, блин, прикольная анимация, да? у -а -у, даже тут вау -а за это конечно лайк ставь подписаться на мой канал ссылка на все ролики тоже в описании наш дискорд поиска макс риск дискорд получаем нового персонажа что э -э на да -да -да -да -да -да нельзя башню вам доступна карта доза башню примите сейчас мнение доступа но вкладки кратки колоды команды а что вы только что изменили люблю стоп а, что прям отнимается это все дня суд невозможно он а, два еще раз но персонаж под названием так, так обычный без что берем его я очень знаю кто самый сильный возьму его значит так доступно без давай возьмем что получится а, все таки нормально у нас еще есть одно место задание уровня о давай лайк подписка вау на удох он чая такой очень класс прям не сказала что прям брал похоже монеты тут, кстати не выпадают но за задание можно получить а он кстати почему не ух прям знаете прям для короля типа того да, это забрали, забрали. дальше показываем тактику. если больше не будет присылать, тем самым не будет большая тактика. то что же такое? что хотите? ага, информация. там посмотрим его в битве, чем туда отдыхать. здесь мы получили награды за участие в инвентах. инвента это типа того э, э, испытаний всех всех всех игроков. какие? я что открыл лучше свернуть Битва, режим... О, oh, режим, у Тренировка, обучение. Здесь можете свободно с... сражаться, не боясь проиграть. А, я не боюсь, кстати, да. Наверное, <социт> мощный. такая что это значит 3 на 3. Через 8 часов 20, 23 минуты, что значит? Не в рейтинге. Не в рейтинге. Я, я не в рейтинге. Стоп, нет. Так, у нас снова колода. играю самую лучшую. 1-1. Ждем соперника, друзья, и все расскажу. Конечно, пока тоже у нас есть, просто макс риск поиск там нейма, Или просто найти. Ой, так я заметил точку там и там, все. Вау, можно точки заметить. Блин, ну это наверное Так, подальше. -хо -хо, пошло об дело, давай, давай. Так, давай юнитов еще больше. Так, вроде вон там, очень далеко от меня. Первое дело, я наверное не знаю, что делать. <смех> вот это вот опасно. <смех> Блин, я понял, что я почти такую игру играл. Да, она есть такая. Так что, что, -то, что -то, бар арх какой-то. построил Дозорную башню. Разведка противника стреляли. Нажмите не. четко нас. Построить завод для сбора газа. Ну да, газа Газа. Да, в той игре там не вот первом там танки. Там просто будет заводы, все понятно. очень ну, вообще ничего не понятно. <смех> Нет, игроков. Так, давай еще отлично игроков. Ну ладно, ну тоже подал, бин. Копать должны. Построил барака для призыва юнитов. Отлично. Барака строим. А там юнити просто, а тут бараки. Давай барака призываем. Так, где у нас вход-выход? Ч ⁇ бля, вы, прикалываетесь? Ладно, они будут и стоять на центре. Так, дальше. Ты. Что у нас такое? О. Так что у нас такой построй замок для призыва гоблинов собирающих ресурсов. Хм, Еще один. Отлично. Вау! Ну вроде все. Так, что у нас такой? Есть 108 чего-то. Э, непонятно. Так, это давать им нужно. Так нечестно. просто было бы идеи И нет, давайте их героям. Они пошли бы тратить нам энергию. И было бы четко. без наш. Так, это вроде бы сам прикольный. Давай его видим. Все. Хватит нам. Так, лучника нам давайте ну, а кто из зазвучников по моему это лучница возьмем лучница потом стройте его там так шип тоже да вот по моему так, дальше у нас давайте еще зовут винтик чем больше у нас таких башен тем вроде бы лучше так где его построить чтобы было четко о давай там о, там ресурсы. Мы вообще эффективно, друзья. Теперь у нас уже два прохода к нашей базе, а ту наверное, безопасно. Тут еще нужен арбалет все будет четко. Так, значит. Охохо, уровень пушкаря. пушкаль, привет тебе. Так. Значит. Построю барку для призову Да еще барку построим. Возможно, чем больше парк тем лучше. Тут, кстати, мало чего может построить. Ну ладно, поделать. Значит, строить базу чтобы строить давай это здесь танк седайте охранять так а потом оборона все красавчик юнити сюда, блин как вам такая тактика стройте здесь базы тут также сделайте другой чтобы прямо так прям раскрывал новую тактику травы на эти так два еще одного танка да и призывайте именно танки Потому что вам нужно выбрать 200 очков и идти воевать. Уже, да, пора уже воевать. Так, один очень готов, а можно их прокачивать. Призы. Стройкам. Вроде все логично, понятно. Просто берете, извините, и воюете. Все логично. Только, только. Берете вот так вот, да? И еще раз призываете эти баршней и как там. Я перепутал. Другой игрой. Постройте барака странно название меня просто заеда. О, а я чего вам? Три уже танки. На колесах еще. Круто, блин, круто. Э, блин, что-то заняться вам. А здесь. Давайте танки. Ну все, пошли, вроде бы. Вроде бы у нас все окей. Так танки здесь и тогда, так лучницы здесь с нами. Жаль, что лука нельзя взять. Дозорную башню с нами. Так чего вы там застрели, а? Сейчас сбили с курса. Да, давай, я вычу, не, а вы что там? Блин, а чего не купить? Чего не хватает что? -то? 8 маний у нас тут. Ну хватает давай. -то странно, Ставим, танк топ. Давай к нам. Я не знаю куда идти. Ладно, давайте пойдем уже воевать где он -то? куда напасть сюда нападут, нападут да вот так. почему один танк все не хотят давай давай давай быстрее так все война уже начинается а, о, у него песы песы у него, бёсы, бёсы у него. блин так на базу войск назад блин, я так не думал так все начнется только что нужно воином такого не было потом вот, битва давай блин а мы реально слабые а, еще чего никогда так, вот это, конечно, хороший без потому что его не могут достать. И воинов тоже хороший. Что мы взяли, дальше берем лучниц. Призывай давай, призывай. опасно. Так, вроде пора. прав. Вот, тут так что-то видно у нас было. А, ворогу Класс. Там у нее, кстати, три дозрим Значит, смотрите, у нас задействована тактика. Взять эти чего и перелететь сюда вот. Баз. Так они копают, это очень мало. А еще... Копай здесь. Потому что тут говорят, перебор игроков. Копай здесь. Давай. Ты нас тоже копай здесь. Давай. Вот так. ⁇-⁇-⁇ Они тут! Они нас такую. Слышите вы? Откуда у него волки? О, блин, так я так не, я, я не знал про это вообще. А, а. Сразу воевать, что, прикалываетесь? У нас, кстати, больше воинов. Нет, никогда. Поюем. Бля, они всех поубивали. Кстати, у нас достаточно воинов. Давай чтобы призывать других. Так, один чувачок идет с нами. Ты идешь э, в центре куда? Ты идешь на этот остров. Так, чтобы тебя не заметили. Так вот, все, красавчик, давай, так, вы что там, Вперед тут, вот. по-моему, поевать право. Я на всех бойных, правил, а сам ничего не делаю, А ты что там стоишь, а? Друзья, давайте его призывать. В общем, тоже сюда вот. Ты. Сюда вот, так, ты, сюда иди, нападай, уже война будет. Так, все я все вижу. Давай. Ты идешь сюда и источники портишь. Давай, красавчик. Вперед. Атака. Атака. Воюйте, блин. Может быть сначала нужно этих вот маленьких. Апай, красавчик. Все, друзья, выиграл. Победа с нами. Просто воинов куча-куча воинов. Или да, еще вот На этих воинов тоже. Пойти. Может как-то хоть одного. Там, а ладно, возврат. Соработайте. Так, дальше нам нужны М -м -м. что такое? Потом война уже. Вроде все окей, мы уже победили всех. Кстати, у него куча ворон. Вроде бы легкотня игра. О, поэтому будет ему жестко. Думаю, легко. Так что уже все. Ладно. А, у нас ресурсы еще куча, до тысячи. Мы еще, наверное, четко. Я не Так, поин. Что-то он строит, кстати. Давайте. Лучше это проверьте, пожалуйста. Что-то побаиваюсь, что-то он тут строит. А, попался. Он что-то на базу строит. Опа, на. Сюда идем. Атаковать и на всех. Так а вы что там? Вау, прям костер делать какой-то. Так, давайте, давайте. Все-таки не сдается, ясно. Только а ты строишь там и купаешь Ну, вообще, на базу, наверное, застроит строит. А, интересно. А вот снова вариант. Я не верю в этом. Блин, ну что в этой грече делать? У нас же новых воинов еще нужно взять. вот взять. наверное, четко тоже. Вроде все, все вроде кучу войну все нормально будет. А вы чем стоит давайте вперед, блин, давайте. а блин, жестко. Вроде бы игру я закончил. Тут чудесный соперник. Лучники, давай. Все, победа, замок уничтожен. Но ну, вроде вот такая тактика. Всем посмотрим, в макс риск, чё, блин. Он еще жив. Ладно, всем удачи, пока я иду его искать.